Это у меня специальная шапочка. Антизвезда. Это у тебя шапочка... Она корону прикрывает, которая у меня растет. Как это там есть, знаешь? Шапочки из фольги, да? Да, шапочки из фольги. Чтобы эти потоки отсеивать. Интересно, кто придумал вот эту шапочку из фольги. Она же здесь просто кому-то в голову пришла. Угу. Космические вибрации отражают. Так, ну что у нас? Что у у нас сколько? У меня... сколько времени прошло? 5? 25 минут мы сняли. Ну, короче, надо это. Надо продолжать, да? Давай. Напишем план следующая работа. Давай. Мы еще тот не написали, ну давай. А какой тот? Ну вот, про образ. Про... Давай переноси нас на эту строчку. Прямо тут переписывай. Да, я думаю, мы уже лучше здесь вот еще поставим. Какой по-моему, как Кстати, по кванта, кванта. Кстати, сказали, помнишь, кстати, по-моему, кванта был тоже ответ? Как Это какой? просто что-то новое. А, да. Ты Прикольный что, ответ. Я да? был тогда ты не пожалуйста. Да. Слушай, расскажи. Туда, на камеру. Да я с тобой хоть что-то запорно на узнал? камеру работать, да? А мы ну, не, не на камеру, мы с тобой общаемся. Просто согласись, что интересно, что... туда иногда. Что сказали... Согласитесь, что интересно, что сказали, что дать просто что-то новое, вообще не париться. Для вас это же значит что это новое. И все. Никакого содержания, типа, там это равно, не равно, минимально, максимально. Просто это что-то новое. Что будет еще что-то новое, короче. Что это как бы, ну, типа, не суть истины последней инстанции. Сказать кванты и все, пиздец все. Поклоняйтесь. Короче, я расшифрую. Да. Давай, милой Гнилой базар расшифровывай. На прошлом нашем шоу, или в прошлом выпуске, или в прошлой mm -hmm. серии, товарищ очень сильно, коллегу моего, напрягло слово квантовый, он хотел разобраться в нем. Mm -hmm. Мы ходили в, в транс и сказали, что mm -hmm. когда сейчас стало современно, модно пользоваться, пользуясь словом квантовый, в астральной нашей теме, на самом деле это просто смысл новых технологий, которые нам передают оттуда сюда. Вот. И мы их, чтобы как-то отделять друг от друга или от старых технологий, используем новые понятия, которые нам привычны которые синонимичны современному технологическому развитию нашего общества. Бла-бла-бла-бла, но при этом ни ничего, никакого содержания в этом не кроется. А что тебе надо? Какое содержание тебе должно быть? Ну, ну, это Запрос, сейчас мы да? же не будем первый как бы, сейчас возвращаться. Возвращать дискуссию не хочу к нашему первому ролику. Что такое буква А. Так вот. тебе же объяснили, что такое буква А. Не, это понятно. Но все равно некий уровень-то есть над каждым, тем самым. Есть. Смысла говорят. Вот над квантом никакого нет. Как нету? -то? Ну, такой. Ну, есть как бы, да, в латыни кванта, но что-то что оно означает. Делимые. Ну да. Неделимая часть. Ну да. Чего-то. Какой-то сущности. Ну да, квант на латыни. Сейчас вот мы откроем на всякий случай. Еще раз. Порция, по-моему, да? Квант это порция. Да, делимо. Порция. Ну, то есть э, порция это мера, да? Мер, нет, да. Мера. Нет. Мера чего-то, да? Мера энергии. Не, мера. единицы энергии. Мера это чем мы мерим, да? Ну, мера, да. Ну, в физике есть энергия, она в вот Вот она мерит. Бля, это как, знаешь, у Львашова была раньше книга, товарищ Львашов слышал, это так вот, mm -hmm. ныне, ныне покойный. У него была такая тема, что у него было такое пред... слово, было мерность, мерность пространства. А мерность пространства, нигде я сколько не искал, что за мерность, как она вообще, в науке вообще она никак не использовалась, мерность. И при этом он еще и кванты использовал, блин, и мерность. И там еще такой, как бы, ну, достаточно сложно сочиненный у него был бы стиль. Да вот. потому что сейчас чем закрученнее, тем, этот самый. тем лучше продается, да? Да, да лучше продается. Не можно такой поргу нести. Все равно никто ни хера не понимает. У -у -у. Еще с квантами накиданы на, Кид... на... на грузи, там а вообще. Да, у вас квантуются сразу все ваши поля, квантуются у меня, с максимальной у -у -у. скоростью. Квантовый. Квантовый сколько? От латинского сколько, да, сколько? Ну это вопрос воспринимать или что? Нет, это намек. Сколько? Сколько? Да, сколько сколько позвонить? понимаешь, что это намек? Ну да. У нас квантовый прием. Квантовый прием. Квантовый прием, блядь. У прием оценивается в квантах. Сколько? Да, давайте оценим энергию. Валюта у нас квант. Курс кванта мы вам потом пришлем. Квантум Квантум Так, квант, физка, шлюзи Кванта, шлюзи Кванта, Я так лопал, что я прям Не могу остановиться Ну да, в значение неделимая порция Материи, слово было введено В обиход Максом Планком Неделимая порция Материи Да Энергии наверное. Да, это интересно. <coughs> Хромосома делится, нет? На XY, по-моему, да? Или я то гоню сейчас вообще. Пургу да? Я вообще не в теме. А, ну ладно, это я не буду туда заходить. Ну, давай я... вызовем кого биолога, и пусть он нам расскажет. Типа... Квантовую хромосологию. Хромосология, да. Типа есть делимое, есть неделимое. Есть ли неделимое? Биоэнергетическая, биоэнергетическая хром... хромодинамика. О, нифига, если новую дисциплину придумал, так что. Да, биоэнергетическая хромодинамика. Офигеть. Коллеги, записывайтесь на наш новый курс Биоэнергетическая хромодинамика и Методика применения и увлечения современных астральных недугов Курс трехдневный Записывайтесь в личку Я таких, знаешь, сколько могу придумать? И это биодинамические квантово-астральные Это самая разбалансировка Да Ваших дисков Да, ваших тонких полей Современное представление об астральном мире. <смех> да. <смех> Астральные мандавушки. Вы знаете, что <смех> есть, есть, есть эти самые, как, <смех> они, как они называют <смех> что, у, меня хоть, у меня хоть развернулось, а то я сидел, мне ну, как-то на камеру, на камеру там рассказываешь. Помнишь, как эти называются Куда бы сбежать в чистости? Такой чистыми, чистыми, теперь, мне, Ничего, не ряд астрала. А мы астрал чистили? Лервы, да. Это говно от всякого. От лервы. А, а про квантовых мандавошек-то никто не сказал. Кишечные паразиты всякие там. Квантовые мандавошки. Квантовые мандавошки опять же, да. Астральные квантовые мандавошки. Снимайте, друзья, Сейчас мы будем вам астральным пылесосом снимать. Как говорится, беспорядочные астральные половые связи. Почему хорошие Да, Не летайте ночью, дети, в Африку гулять. Там злые суккубы. И инкубы вас подстерегают. Вот, ага. так что это? Слушай, я тут смотрел как-то ролики этих. Ага. Как этих. Есть такой канал, контроль теней. Ага. И они показывают, как они борются с этими, сукубами, инкубами. Что типа человек ложится спать, ставят камеру там в инфракрасном свете, ага. ночью показывают, как его там сношают. Помнишь это очень страшное кино? Может, повторим? Помнишь очень страшное кино? Ну, это комедия, сезон, комедия, комедия да. Когда там этот Нигр приехал, uh -huh. и ночью его там шпилили. Nee. <laughs> да ладно, посмотри nee. сегодня. <laughs> вот один в один, короче. там болтает, там, путь за темпа такой, ночной. Офигеть, так это реально чуваки снимают? А я хер знает. Ну, когда чуваки показывают, что они бутылку с водой руками вот так вот гоняют туда-сюда, типа. Uh -huh. Супер-мега-телекинез у них. Ну я сейчас на леске повешу, там даже камера не увидит, что у меня на леске... И доказать нельзя, что это самое. Ладно бы они, знаешь, запустили, она там крутилась, вертелась, болталась, там, понял, и обратно поставим А то она же, бутылка-то вот так летала Ну а там сверху у Ну сейчас мы с тобой ферму поставим, тут... Алюминиевый туда оператора запустим, и они будут нам бутылку тут с тобой yeah, на, да. на леске. Ну, знаешь, что было прикольный, если бы чайник так куяк сам открылся? А нет, вот так поднеслась и налезла. Да. Ну, это как Вот ну, ну, а что они вот, вот если бы они такую штуку сделали, вот это было бы вот реально доказательство, что чуваки это. А что он из металла, мы не можем. Ну да. Слушай, но ну, это прям какое там блин... надо походить по воде, а иначе не канаешь. Слушай, интересно. Я просто такой, бабки тебя в кошелек. Есть какой-нибудь астральная борода. Ты уже называется факеризм. Ты про что? Ну когда ты за бабки показываешь фокусы. Фокиры, знаешь такие ну, Не факера, фокиры в смысле. Фак Да. Я запомню это. Да, поэтому нет, здесь мы чайника за бабки не будем показывать летающие. Только у вас дома. Нет. Чуть чай быстро закончится, надо еще чай попросить. Понятно, что все это. А тут кнопка есть, нажать, чтобы он пришел. Ну да. Пожалуйста, нажимаем. Сейчас -по посмотрим, как она чай, сработает, да. А, так, ладно. Че ну что за что? Что за еще хотелось обсудить? Ну что надо план? Да. план? Ну давай. Сейчас я накидаю. Давай. Только, блядь, мы точно будем эти вопросы смотреть, потому что я затрахался. Ну конечно. Ладно, напишем, ну, конечно. в астрал ложусь, и ты... Так, у меня там в компании у чувака одного проблемы, что там с ним будет, блядь? Я такой, в смысле, блядь? Ты такой, ты ничего не помнишь. Ты ответил на наш вопрос. Да. Не, ну конечно, надо, чтобы ты отрабатывал, по видно. просто так, цепляем. Здрасте. А можно еще чеку пожалуйста? Конечно. Да, просто обновите. Спасибо ну так да. что так. Прежде чем тебя кто-то погружает, будь уверен, что эти не пристроились сзади. Да. Или спереди. Да. Так что. Так. Да, да. не, на самом деле, вот как бы это, если уж как бы туда говорить, то вот хотелось бы поделиться да, вот этим моментом, что э, мы как бы идем со списком вопросов, и не, не, не всегда там у нас готовы с этим списком. Да, принять. Что есть там свои какие-то задачи, которые хотели передать. Да, начинаешь одно, а тебя другой совсем дает. Но мне кажется, это еще знаешь, зачем Помнишь, как что? я тоже нырял со списком? А мне нам сказали, что хроники Акашек трансформируются. Я через на пол и все. И забыл вообще, что хотел спросить. Да, в Павелецкий вокзал трансформируется. Вот. Ну да, я тебя приду. Не-не-не, я к тому, что это. А О чем а, я говорил-то? Да, я хотел сказать, что мне кажется, что это не, по, не потому, что вот.